Всем привет, студия Димас и точнее выпуск Калибровости. Хотелось бы начать выпуск с рубрики Вангования, в котором мы поговорим про скины оперативника, а точнее оперативников. Как вы знаете, в игре по аналогии с Моу RPG, есть несколько уровней скинов. Там есть зеленые, синие и золотые. В нашем случае мы уже познакомились с простыми и эпическими скинами, которые не привносят в игру ничего кроме визуала на оперативника. В данном случае я говорю именно про эпический камуфляж на алмаза с небольшими внешними изменениями. Это первая тестовая версия эпического скина. Теперь же перейдем к самой сути вангования, а именно к золотым, то бишь легендарным скинам, которые уже скоро появятся в нашей игре и будут не только давать больше кредитов, но и чуть больше опыта. Появится же нет, напоминаю, это не точно информация о ванговании. После окончания боевого пропуска в апреле или крайний срок в мае, но не позже мая. Также ходит слух, что легендарный скин будет не один, а несколько, и, возможно, подвезут парочку эпических помимо всего прочего. В отличие от айтовых внешних изменений эпического скина алмаза, легендарны будут еще больше менять внешность оперативника и превращать его в совершенно другого оперативника, напоминаю, без изменений ТТХ. Точной информации пока нету, но легендарки на 90% будут платными, и это в принципе было бы логично. Больше подробностей будет в спецвыпуски калибровости перед обновлением. Ждите эксклюзива. А пока ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а мы переходим к общим новостям. Но в данном видео будет кое-что еще на процентов мне известное. Хотелось бы начать, естественно, с одной из последних новостей а именно опубликованного скрина в официальной группе в Куа-Танке с двоичным кодом. Расшифровка довольно-таки проста: с 1 дата, что в переводе означает отправка данных. Простите уже за мой английский. Точных данных пока нет, но уже есть несколько теорий. Самое популярное это вот нового режима, но людям видится в этом то, что они хотят видеть. Я же сторонник совсем другой теории. Больше всего это похоже на сервер, а как мы знаем на песочнице тестируется новый серверный код и античит, а за последнее время частота песочниц увеличилась, Крайне, кстати у нас 17-18 апреля. Так что думаю разработчики дают нам намек на то, что в этом обновлении будет новый серверный код и античит и загрузка именно этих данных уже начата, и обновление не за горами. Ждем новостей, кстати, с кучей забаненных нечестных игроков. Не, я конечно рад буду, если я ошибаюсь, и все-таки ведут новый режим. Вот то, что я знаю наверняка, и киньте в меня камень, если я окажусь неправ. Только не разбейте свой монитор, кидая камень. Новая лимонка, она же осколочная граната F1, будет у нового штурмовика 22 SPN. Это стопроцентная информация. Так что можете перестать спорить, у кого же она появится. Димас все пришел. Чуточку подробностей. Урон 100, радиус поражения 5 метров, задержка до взрыва пока неизвестна. Из негативных эффектов кровотечение на 5 секунд с уроном в 3 единицы. Итого 15 единиц дополнительного урона. Если прочесть дополнительное описание F1, то можно сделать вывод, что в игру будут добавлены подобные вещи, а именно больше разлет осколков и ограничение времени удержания взведенной гранаты в руке. Но это скорее домыслы, чем факты, но мне кажется было бы реально прикольно. Ограниченное время, которое ты можешь удерживать гранату. Далее новость, которую я опоздал на сутки, пока готовился к этому выпуску, так что Off Public меня немножко опередил. Большинство она не особо интересна, но мне, как человеку, который разыграет оперативника в монеты, это очень важное нововведение. В премиум магазине появилась возможность дарить подарки любому игроку, так что мне стало гораздо проще начислять призы и не надо выдумывать теневые схемы. Из негативного данное изменение еще находится в тестовом формате, так как нет возможности подарить оперативника, а только наборы с премиум днями и монетами, так что разыгрывать оперативников мне опять придется мутить с киви. Да, кстати, пройдя по ссылочке по данным видео, вы сможете зайти и подписаться на мой паблик в ВК, где я все это разыгрываю в прямом эфире, а также публику новость, обзоры, стримы, да и просто можно пообщаться с такими же игроками как. Как вы. Димас рекомендует. Далее осталось 14 дней до конца конкурса реплеев, которые надо заливать на сайт с реплеями. Подробности конкурса на ваших экранах. Кому интересно, участвуйте, а вдруг что-то да выпадет. Завершился конкурс новых эмоций, где я также принимал участие на ране со всеми игроками, и хоть на победу лично я не рассчитываю, но повеселился я знатно пока снимал этот видос, кому интересно ссылочка на конкурс есть, можете там меня найти, зайдите посмотрите что придумали игроки и возможно что-то появится из этого в нашей игре довольно таки скоро. Итоги по данному конкурсу будут в течение недели, будем следить за победителями. Но уже сейчас стало доступно к ознакомлению две эмоции и одна классное добивание от самих разработчиков. Если кто-то ноет и говорит, нафиг надо, давайте карты, режимы, народ, честно идите нафиг, все делается, все пилится, все разрабатывается. Эмоции это отдельно несколько человек, которые занимаются визуалом и это не влияет на скорость разработки игры, так что пусть пилят эмоции добивашки. Чем больше выбора, тем выше шанс на то, что найдется именно та эмоция и добивание, которое захотите именно вы. А вот если вы хотите снижение цены на все это, ставьте лайк, пишите под видосом, будем мутить реально петицию со снижением ценника, потому что ценник ну реально конский. Сильно дорогой ценник за такие вот вещи, я считаю, что надо понижать, поэтому если бы вы согласны, лайкуйте и пишите в комментариях свое мнение. Я же хотел бы добивания контрольным выстрелом в голову, где я подходил бы к поверженному врагу, он бы лежал неподвижно и просто стрелял ему в голову а Джон Уик. Гораздо проще, чем они сделали, но мне бы хотелось именно такое. Парочку слов про турнир спецоперации на новой карте Гавань Амаль, она началась 15 апреля и закончится 22 апреля. Мой клан World Dark Spirit, или просто Темный Дух войны, ну или еще можно проще ВДС участвует. А если ты хочешь к нам в клан, то ссылочка под видео, заходи, возможно, мы тебя примем и ты будешь играть вместе с нами. Напоследок поговорим про новый камуфляж в обновлении 0.6.0. Кстати, мне больше нравится вот этот вариант исполнения. Ну а пока вы наслаждаетесь видами новых камуфляжа, я хотел обратиться непосредственно к самим разработчикам. Почему у вас у некоторых оперативников маска окрашивается, как и камуфляж? Сделайте возможность окрашивать ее отдельно или оставьте неизменный. Что за дискриминация по национальному признаку? У одних можно, у других нельзя, у одних меняется, у других не меняется. Не всегда хочется видеть оперативника с маской одного цвета с камуфляжем. Ну и наоборот бывает то же самое. Поэтому мое... Вам большое пожелание, сделайте так, чтобы это было все по отдельности, пожалуйста. Ну и на этом все, спасибо, что осмотрели, надеюсь данный выпуск вам понравился. Я ушел выбивать эксклюзивы для спецвыпуска, а вы пока можете пройти по ссылочкам под видео, или остаться на канале и наслаждаться другими моими видосиками. Пока-пока, увидимся на полях сражений.